Друзья, всех приветствую. Всех рад видеть сегодня, в пятницу, 22 июня. И ближайшие полчаса будет от меня и от моего партнера-друга и очень хорошего человека Жени Сокопасова видение, презентация нашего классного, шикарного подарочного движения АМУ Бунту. Да, новая обновленная платформа, легендарная, которая взорвала интернет, Гиппо но нет предела совершенству и сейчас... Это движение приобрело новые оттенки серого, как говорится, да, стало еще круче, еще интереснее, еще позитивнее, еще а, более, больше подарков на ней. И с удовольствием мы с этим обязательно сейчас с вами поделимся от вас, нужно только хорошее настроение, можете взять сок, компот, чай. И обязательно, ребята, просьба контролируйте микрофоны, и мы погнали. Ребята... Кто меня не знает, я представлюсь, меня зовут Алтай Алин, я с Алматы, активный партнер этого движения. И, друзья, мы начинаем, делаю трансляцию экрана. Если экран не видно или зависает, обязательно дайте мне знать. Так, хорошо, погнали. Так, пока слайдов с начала... И, друзья, скажите, пожалуйста, видно ли экран и слышно ли меня? Видно, и слышно. Видно, слышно. Да, видно, и слышно. Да, Замечательно. И, друзья, прежде чем я продолжу, прежде чем мы уже пойдем дальше, я бы хотел, чтобы... Я бы хотел рассказать небольшую историю. Да, истории мы все любим. И эта история началась в далеком 2009 году, в далекой Африке. И как раз вот прогремел самый большой мировой кризис, финансовый кризис, и вы знаете, в Африке очень сложно, низкий уровень жизни, и как бы там совсем очень-очень непросто. И это движение, это движение, подарочное движение родилось именно там, и люди, активные люди, волонтеры, они придумали идею, чтобы помогать друг другу через денежные подарки. И эта история, она... На протяжении 13 лет активно развивалась, и на сегодняшний нет. день в этом движении уже больше 900 тысяч участников. Но mm -hmm. в январе 2022 года, полгода назад, эта платформа приобрела новый сайт, очень передовую умную онлайн-платформу с очень уникальным, крутым и дизайном, и юзабилити, и самое главное, очень умным, крутым алгоритмом а, дарения подарков, друзья, и, конечно же, эта история, она бы прошла мимо нас и развивалась бы где-то еще как в других странах, на сегодняшний день в, этой, а, в этом подарочном движении больше 100 стран, мы бы это движение не увидели, если бы два парня из Германии, Андрей Шель и Андрей Кернер, не увидели в этом возможность, и а, первый а, шар, первый проход был совсем неудачный, Андрей Шель, Ему объяснили, что здесь такая вот игра есть, подарочное движение, друг другу дарите подарки. И вот таким вот образом, вот когда Андрей свою историю рассказывал, первый раз у него вообще ничего не получилось. Он подарил 200 долларов, ничего не произошло, он ничего не понял, все на английском, вокруг одни иностранцы, африканцы. И в принципе эта идея могла бы вообще заглохнуть, если бы не любознательность, если бы не терпение этого человека. Он все-таки решил разобраться, неделю копошился, вторую, третью неделю, и на третьей неделе он смог найти решение. И он своему другу Андрею Кернеру сказал, слушай, мы здесь что-то пропустили, вот в этом есть какая-то а, изюминка, да, надо разобраться, да, и вот они нашли вот этот ключ, и после того, как они второй раз снова подарили по 200 долларов и начали разбираться в этом уже активно глубоко, они разобрались в этом движении, и буквально за полтора месяца в это движение пришло 320 тысяч участников. Настолько понравилась эта подарочная движуха, и настолько люди были воодушевлены дарить подарки, получать подарки. И вот на сегодняшний день, ребята, мы видим продолжение этой истории. Git of Legacy основателя африканца, но там были небольшие сложности с самим сайтом. Потом начался менять маркетинг. И ребята, немцы Андрей Шель и Андрей Кернер решили открыть свою европейскую ветку, которая независимая отдельно от африканской, но за более крутым... Функционалом, с более быстрыми серверами, с сайтами, с очень умным, тонким, грамотным, офигенным просто алгоритмом дарения подарков. И сейчас вот как раз об этом я хочу вам, ребята, рассказать. И это движение, новое движение, называется Ubuntu. подарочная активность, создающая изобилие. Ребята, обязательно пометьте себе, запишите себе вот эти, запомните вот эти четыре слова – Подарочная активность, создающая изобилие. Это подарочная активность с уникальным алгоритмом, и каждый участник однозначно вот в этом движении изобилия поменяет свою жизнь, так как уже было а, огромное количество, миллионы людей. Именно через это движение поменяли свою жизнь в лучшую сторону. Друзья, мы говорим о всемирном движении взаимопомощи. Или, по-нашему говоря, большая международная касса взаимопомощи, которая разместилась на интерактивном сайте с а, крутым алгоритмом, а, который распределяет движение подарков и который создает изобилие для каждого участника. Друзья, и... А, Экономика дарения, она была всегда, во все времена, с момента возникновения человечества, во всех культурах она по-разному называется. В Африке это называется убунту, у этого слова очень много смысла. Первое, это, конечно же, человечность, это терпение, это тепло, это взаимоподдержка, взаимопомощь. У нас, у казахов, это называется асар, когда, допустим, мы хотим помочь другу, родным, близким, у кого нет возможности финансовых. Мы просто скидываемся, делаем складч, ну, да, покупаем какую-то... А, дорогую вещь, или же строен дом. У узбеков это называется ашар у других народов по-разному. Но эта история, вот эта экономика дарения, она у нас есть. И если далеко не ходить на уровне офисов, да там вот девчонки между собой делают черную тассу, скидываются по несколько сот рублей и в конце месяца там каждый получает. То есть вот эта вот история, ребята. В 80-х это было, через эту модель покупались кооперативные квартиры, покупались машины. Вот, ребята, вы об этом все прекрасно знаете. На сегодняшний день уже э, в продолжение с, говоря, да, э, это движение приобрело, учитывая то, что интернет, новые технологии, приобрело очень крутой юзабельный сайт. И с 2009 -го года это движение по всему миру путешествует. Как я говорил, 900 тысяч участников этого движения. И, ребята, заметьте, здесь нет боссов, нет президентов, нет админов, нет третьей стороны, которая бы контролировала, да, как дамоклов меч там и смотрела бы куда, что и как. Нет, это движение организовано волонтерами, нет компании, нет учреждения, нет брокеров, и это а, платформа на интерактивном веб-сайте, и здесь за счет умного алгоритма, который, а, есть умный алгоритм, который распределяет движи, э, это, дарение, движение подарков. На этом сайте вы знакомитесь с людьми, как вот на сайте знакомств, коммуницируете и начинаете друг другу дарить подарки для того чтобы в этом движении состояться участвовать достаточно иметь обязательно интернет а, с, а, и компьютер или же телефон друзья и здесь у меня иногда спрашивают, а Алтай, объясни, пожалуйста, как с этой платформы деньги выводить или как заводить? Люди никак не могут понять, они уже привыкли к старым моделям, да, вот инвестиционные какие-то хайпы, какие-то другие истории, где нужно куда-то деньги отправлять. Ребята, деньги мы отправляем здесь от человека к человеку. Вы заходите на сайт, на сайте знакомитесь с, согласно алгоритму, с человеком, которому нужно подарить подарок, и отправляете, созваниваете с этим человеком, и непосредственно ему... Третьих лиц здесь нету, отправляете подарок. Звоните, говорите, добрый день, Светлана, хочу отправить вам 100 долларов в подарок. Как вам их удобно получить? Человек говорит, давайте на Сбер, кто-то скажет, давайте на USDT, кто-то скажет, на П.Р. PERFECT. То есть, ребята, здесь нет третьей стороны, вы сами договариваетесь, как а, получить подарок. Даже можете отдавать молодыми поросями. Да? чтобы в эквиваленте это было на 100 долларов. Например. Да? Ну, шучу, конечно. И на сайте, конечно, в этой истории нет никаких токенов, сертификатов, каких-то коинов и каких-то там баллов, ребята. Все реально 100% без риска, и здесь мы передаем реальные активы в виде денег. И, друзья, по большому счету Ubuntu – это подарочная платформа, это больше, чем подарочная деятельность. Вы дарите от всего сердца. Делитесь с любовью, дарите не просто деньги, вы дарите заряженные деньги, наполненные теплом вашего сердца. Дарите незнакомому человеку и направляете все это в свою команду, становитесь легендой и создаете свое наследие. Друзья, главная цель нашего движения сообщества – это изменение жизни каждого участника к лучшему. И мы помогаем друг другу расти и добиваться успеха, поддерживая и радуя друг друга. И, конечно же, у вас вопрос – как начать? Начать все очень просто, настолько просто, что вы даже не представляете. Вам для того, чтобы войти в это движение а ему Бунту, нужно а, подарить 12,5 долларов на медной доске, или же, если вы амбициозные и, а, то есть вам все это интересно, а, можно начать со 100 долларов на бронзовой доске, и это единственный раз когда вы берете деньги из своего собственного кармана. Вы можете на две доски зайти, а можете с одной стартовать попробовать. И, конечно же, ребята, здесь все надежно. Подарки, как я уже говорил, отправляются исключительно от человека к человеку, и 100% всех подарков дарятся непосредственно вам, когда вы становитесь легендой. И, конечно же, Аймабунту – это, ребята, не сетевой бизнес. Сразу хочу вас предупредить, говорить, а, это сетевой, это лохотрон. Ну, какой здесь сетевой? Нет продукта. Нет рефералки, нет партнерского вознаграждения, нет карьерных э, лестниц, нет статусов. Это не инвестиции, потому что здесь нет депозита, здесь нет э, процентов, здесь нет пассива. Это не бизнес э, и это не хайп, ребята. Это именно подарочная активность. И, друзья, давайте пойдем по нашим доскам изобилия. Давайте начнем наше путешествие. И э, путешествие начинается, как я говорил, уже есть 6 досок. 12,5 долларов, 100 долларов. Бронзовая доска за 400 долларов, серебряная доска 1600 долларов, это золотая доска 5000 долларов, платиновая доска и за 20 тысяч долларов бриллиантовая доска. На каждой доске, ребята, есть четыре позиции. Даритель, строитель, гид, легенда. И э, путешествуя по этим доскам изобилия, продвигаясь по этим доскам э, суммарно, вы, пройдя весь полностью путь на всех шести досках, ребята, вы суммарно получите больше 200 16 тысяч долларов. Это будет повторяться снова, снова и снова. И давайте посмотрим. Вы начинаете, например, решили начать. Да, здорово. Вы начинаете. Можете начать с медной доски. Заходите на эту доску и дарите легенде медной доски 12,5 долларов. И на выходе, как только вы проходите полностью цикл, вы получаете... 100 долларов. Но ну, для удобства, давайте я покажу вам, ребята, как работает алгоритм данной доски на примере бронзовой доски, где вы дарите легенде бронзовой доски 100 долларов. И пройдя весь круг, вы на выходе получите 800 долларов. То есть вы зашли на доску, вот вы зашли на доску, у вас в руках 100 долларов на карте, на вашем кошельке, вы в ранге гифтер. И вы 100 долларов дарите легенде бронзовой. Доски. И таким же образом 3 человека рядом с вами с левой стороны и 4 человека справа, то есть давители дарят легенде данной доски по 100 долларов. И после того, как легенда получает 800 долларов, данная легенда улетает за своим наставником. И вы перемещаетесь на следующую позицию, то есть вы становитесь уже на следующую позицию, на позицию билда. Вам слова ничего дарить не надо уже. Вы уже здесь подарили 100 долларов. Далее, что вам нужно сделать? Одно маленькое условие. Подарили 100 долларов – это первое условие. А второе условие – пригласили в это движение двух таких же, как вы, единомышленников. Все, больше ничего не надо делать. Вы двух человек, двух ребят, двух подруг пригласили – все, и ваше движение продолжается. Также, кого вы пригласили, они дарят легенде уже этой доски по 100 долларов. Легенда получает 100 долларов, уходит дальше. И вот смотрите, легенда вот так, как раз я показываю, 4 слева, 4 справа, также по 100 долларов дарят. Данная легенда получает 800 долларов и уходит с этой доски. На ее место приходят следующие, то есть вот этот партнер и справа вот этот партнер. То есть вы перемещаетесь на одну ступеньку выше и уже становитесь гидом. То есть вы в шаге от легенды. Вы пригласили двух человек и помогли вашим двум личникам также пригласить по два человека. Ребята, видите, как все просто. Сами пришли, подарили, разобрались, пригласили двух человек и помогли им пригласить двух человек. И вот таким вот образом... Четыре человека слева, четыре человека справа дарят по 100 долларов легенде данной доски, она получает 800 долларов, довольная, уходит в следующее плавание. И наступает тот момент, когда вы уже становитесь легендой, и за то, что вы разобрались в этой теме, пригласили двух единомышленников, помогли им, также восемь человек, 4 слева, 4 справа, вам дарят по 100 долларов, и вы получаете 800 долларов в виде подарков. Курс обмен, все это вы сами определяете, когда, потому что каждый участник, каждый даритель, он будет с вами связываться, они будут звонить вам, связываться с вами и спрашивать, как вам удобно получить 100 долларов подарка от чистого сердца. Вот такая вот, ребята, история, и вы получили 800 долларов, и у вас есть два путя. Первый вариант, вы можете продолжить движение, еще более крутое, то есть можете обратно вернуться на бронзу, уже вечную бронзу, чтобы снова получить 800 долларов. Но нужно сделать шаг такой, как надо будет легенде серебряной доски подарить 400 долларов. Вам нужно будет зайти на, на серебряную доску, найти легенду данной доски, подарить 400 долларов, ей отправить удобным способом, и потом у вас открывается возможность зайти на вечную бронзу. То есть вы можете обратно прийти на бронзовую доску, 100 долларов вы дарите легенде данной доски, и снова начинается ваше движение, и вы здесь снова получаете 800 долларов. То есть, как это работает? Вы пришли, 400 долларов серебряной, легенде серебряной доски отдали, 100 долларов подарили легенде на бронзовой вечной доски, и у вас чистыми 300 долларов. И, ребята, вот какая интересная история начинается. Вы на этой вечной бронзовой доске, а там у вас еще есть медная доска, она тоже работает. Вы начинаете получать подарки снова, снова и снова. И, друзья, вы таким же образом переходите на серебряную доску и, подарив 400 долларов, пройдя весь круг, точно таком, по такому же алгоритму получается 3200 долларов. И, получив 3200 долларов, у вас обратно же есть три варианта. Первый – полностью уйти, сказать, ребята, все круто, мне все понравилось, но вы можете пойти обратно в вечное серебро. Но для этого нужно подарить легенде уже золотой доски 1600 долларов и вы снова катаетесь на вечном серебре и начинаете свой путь уже на золотой доске подарив нам 1600 долларов на выходе 3200 минус 1600 минус 400 у вас чисто не остается 1200 долларов и вы можете спокойненько кататься на вечном серебре у вас есть за 12 долларов доска за 100 долларов бронзовая и на серебре, они каждый работают независимо, и каждая платформа, каждая площадка генерит подарки днем и ночью, 7 дней в неделю, 365 дней в году, ребята, вот такая вот крутая история, вы приходите на золотую доску, вы зашли, подарили, и также 8 человек дарит вам по 1600 долларов, вы получаете 12 12800 долларов, и довольный, счастливый у вас опять есть выбор. Выбор снова войти в эти вечное золото, но для, того, для этого вам нужно будет пойти на более крутую доску, на платину и подарить легенде платиновой доске 5000 долларов. Дарите легенде 5000 долларов, она это подтверждает и сразу же вам открывается вечное золото. И снова и снова вам будут дарить по 1600 долларов. Долларов. Суммарно, посчитав, вы с одного круга на золотой доске получаете чистыми в виде подарков 6200 долларов. И на вечной золотой доске можете кататься снова и снова и снова. 12800 долларов получили, 1600 обратно подарили. И этот процесс без конца снова и снова. Друзья, и давайте перейдем уже к платине. Помните, вы подарили легенде платиновой доски 5000 долларов. И вы не в убытке, а вы... Будете в большом плюсе, так как вам 8 человек подарят 40 тысяч долларов, ребята. Да, 40 тысяч долларов. Вы не ослышались. И, друзья, смотрите, дальше у вас есть вариант. Вы получили 40 тысяч долларов на платиновой доске. Вы можете перейти в также в вечную платину и получать по 40 тысяч долларов. Но можно пойти дальше. Можно пойти дальше, зайти на бриллиантовую доску и подарить легенде бриллиантовой доске 20 тысяч долларов. 40 тысяч. Долларов, ребята. И вам открывается вечная платина и вы на вечной платине будете снова и снова получать по 40 тысяч долларов. Друзья, и доска бриллиантовая, вы на нее зашли, все, дальше уже никаких досок нет. Это финальная доска, это бриллиантовая даймонд доска и, ребята, здесь вы уже подарили 20 тысяч долларов и вам также 8 человек слева. 4, 4 справа также по 20 тысяч долларов подают вы суммарно получите 160 тысяч долларов ребята на минуту просто задумайтесь на минуту остановитесь просто подумайте на бриллиантовой доске 160 тысяч долларов ваши мечты сколько они стоят ваш дом мечты ваш люксы в автомобиль ваше путешествие мечты или лучшее образование детям. Ребят, ребята, вот оно решение. А все начиналось с 12,5 долларов или со 100 долларов. Друзья, и суммарно давайте посчитаем, дебет с кредитом. Вы получите подарков на медной доске, начав с 12,5 долларов, 100 долларов, на бронде уже 800, серебро вам даст 3,200, золотая вас озолотит а до 12,800, платиновая доска просто 40 тысяч баксов и бриллиантовая, ребята, 160 долларов и продвигаясь по доскам изобилия сумма ваших подарков когда вы дойдете до конца вы получите 216 900 долларов распишитесь и получите и это будет повторяться снова снова и снова а то есть до тех пор пока вы будете готовы отдавать и дарить. Чем больше дарите, тем больше получаете. Друзья, и смотрите, давайте в сухом остатке что мы видим. Вы начали свой путь с 12,5 долларов. Вот они. 12 долларов. На, проб, на пробу зашли. Вот вы зашли здесь как э, гифтер. Подарили легенде э, данной медной доски. 12 долларов. 8 человек. 4 слева, 4 справа. вам подарили по 12 долларов. Вы получили 100 долларов. И эти 100 долларов для вас – это трамплин для большого путешествия. Вы с этими 100 долларами уже заходите на бронзовую доску и, пройдя всю бронзовую доску, получаете 800 долларов. И с этих 800 долларов 100 долларов обратно дарите легенде уже вечной бронзы, и ваше путешествие продолжается снова, снова и снова. 12,5-долларовая доска, у нее есть одна особенность, у нее есть крутая особенность – сюда – можно вообще никого не приглашать. Вот вас пригласили, вы сюда пришли, вы все посмотрели, все работает, все классно, все по-честному. И катаетесь на этой доске. Получаете по 100 долларов. Получили 100 долларов, обратно на эту доску. 100 долларов вам снова дали, вы обратно на эту доску. А можете начать приглашать. Приглашаете, и таким вот образом у вас снимается вопрос. То есть из 10 человек вот на этой доске 8 скажут мы хотим пойти до дальнейшее путешествие то есть по факту вот эта медная доска за 12 долларов это донор это разгонная доска это инкубатор для ваших партнеров и у вас не будет вопроса где взять партнеров потому что партнеры будут стоять в очереди и говорить возьми меня пожалуйста в путешествие возьми меня на бронзовую доску и вы только будете успевать их расставлять на этой доске ребята вот какой крутой алгоритм Этих умных досок изобилия. Один раз зайдя на эти доски изобилия, вы круто поменяете свою жизнь. Я это уже проходил, я подарков за месяц небольшим получил больше, чем на 4 подарков с четырьмя нулями в долларах, ребята. И вам нужно всего лишь вот в этом месте немножко поактивничать дать эту информацию тем людям, кто без работы, кто в кредитах, кто в ипотеке, кто не знает, как семью покормить, кто не знает, как купить памперсы. Да? Ну, 12 долларов у всех есть. Приглашаете, он смотрит, все круто, 100 долларов получил, дальше начинает разбираться. А вот сюда вот уже на серебро, на золото, платину, бриллиантовую доску, ребята, золотую, уже никого не нужно приглашать, потому что здесь создается ваш фундамент, здесь вы... на на медной доске создаете свою мини-команду, которая дальше с удовольствием с вами идет, радуется, на позитиве получает подарки, дарит подарки. И в дальнейшем просто эти доски уже, вы же сюда никого не приглашаете, они просто переходят вот с этих вот двух важных самых ознакомительных разгонных досок. Вот все очень, ребята, просто. 12 долларов, дальше 100 долларов, получили 800, 800 долларов получили, супер, подарили легенде серебряной доске 400 долларов, вам дарят 3D-200, и вы снова и снова катаетесь здесь, можете дальше пойти, на золотой доске уже 12 800, на платиновой доске 40 тысяч долларов, и на бриллиантовой 160 тысяч долларов. Ребята, скажите, пожалуйста, какой у вас дом мечты, как он выглядит, где он находится, вот оно решение. Простое решение, без банков, без политиков, без каких-то финансовых учреждений, без какого-либо бизнеса, без инвестиций, без хайпов, без пирамидосов, без сомнительных историй, ребята. Вот оно решение, которое очень круто работает. Наши высшестоящие наставники из Германии, я про их подарки, про их чеки не хочу говорить. Там, ребята, с пятью нулями у них подарки. Потому что они об этом узнали, разобрались, и сейчас они запускают нереально крутую бомбу. Просто, ребята, мы на старте, ждем уже, вот-вот скоро мы стартанем и прям с нетерпением ждем этого дня. И, ребята, снова повторюсь, есть два правила. То есть первое правило – это подарить от чистого сердца 12 долларов или же 100 долларов, или суммарно подарить… 112,5 долларов, на двух досках сразу можете начать движение. И второе правило – это пригласить двух единомышленников. Все, больше ничего не надо. Подарили и пригласили двух единомышленников. И, ребята, что нужно сделать сейчас? Конечно же, вы получили эту информацию, вам сейчас нужно принять решение поменять что-то в своей жизни, рискнуть один раз, да? То есть 12,5 долларов, да, 800 рублей или 100 долларов. На, на чаше весов 100 долларов, а с этой стороны ваша жизнь мечты. И далее, что нужно сделать? Связаться с пригласителем, кто дал вам эту информацию. Он вам поможет составить список контактов, поможет разобраться с этой историей, поможет. И там дальше вам нужен будет телеграм-аккаунт, потому что верификация будет через Telegram. Нужна будет почта, желательно, джимайловская почта. И подготовьте платежную систему, которая вам удобная, да, то есть это как виза-карта или там может быть крипто-кошелек, на которых уже есть сумма в районе там 113-115 долларов. Mm -hmm. Ребята, вот и все. Как вам история, ребята? Как вам зашла вот эта вот история, что вы сейчас можете начать очень круто менять свою... Реальность. Дайте мне обратную связь, ребята. Ровно 30 минут вы уложили. Есть вопрос, можно? Да-да, Кира. Скажите, пожалуйста, как будет расстановка с 12 долларов проходить? Так, Кира, Проходи. сейчас секундочку, я совсем забыл, на эмоция, ребята, и сейчас я передаю слово своему другу, своему наставнику, который когда-то меня включил в эту историю, в этот бизнес, в эту индустрию. Я хочу передать слово сейчас Женесу Парапасову. Женес, ты здесь? Я здесь. Слушай, ответь сам, Кира, уже тебе адресован. Ответь на этот вопрос, пожалуйста. Так, Кира, рандомное заполнение вы пригласили, на вашей доске нет человека, вы просто... Человек по вашей ссылке зарегистрировался и становится на любую доску и начинает его движение. И он в какой-то момент вылетает на легенду. Вот и все. Там все очень просто. Ну, то есть этой большой команды будут вставать в рандомно, то есть не, не обязательно... Да, именно на медной доске, это, это право только на рандомной доске. Здесь вы можете приглашать, можете не приглашать, просто толпа несется, залетает на эти доски, вас выкидывают, вы даже не успеваете глазом моргнуть, через там несколько часов вы уже, легенда, получили подарки, и улетаете, и снова заходите, и вот такая карусель. А Она... рандомно... А на больших это... досках уже там там нужна квалификация, там нужно два лично приглашенных, да, Кира? А Рандомно это будет, то есть по кнопке или как? Или каждый дает, как Кира, да, абсолютно верно. Вы не даете мне дать слово Жене Сокопасову. Давайте, классные вопросы, напишите мне в личку или там спросите у спонсора, вашего наставника, он уже все миллион раз вам объяснил. Женес, тебе слово передаю. Привет, всем привет. Нет, а, Кира, я, я все же отвечу вам на этот ваш вопрос. Меня видно слышно, Алтай? Да, да видно и да. слышно, да. Смотрите, Кир, вы на эту рандомную доску вы все равно заходите по реферальной ссылке. Представьте, я вам даю реферальную ссылочку, вы становитесь, и, и у вас никого нету. Ну, я понимаю, что вы знаете, что такое рандом сюда, ну, там, Извне нельзя зайти на эту доску по-любому, должна быть реферальная ссылка. Но, как Алтай вот сказал, вы можете здесь не приглашать. Почему они немцы? Я здесь сейчас весь чат просканирую, очень много с африканских досок сидят партнеры. Даже кто-то был у меня в команде, в структуре вернее. да. Здесь чем отличаются? Вот, я сейчас уже не к новичкам, а вот именно к тем, которые были на африканских досках. Здесь Алтай момент один упустил. Если на африканских досках мы улетали, наши партнеры улетали там на африканские доски, то есть рвалась связь между, скажем, да, наставником и рефералом, рвалась, улетали на африканские доски. Здесь ребята учили этот момент и включили компрессию. Если я, допустим, вот давайте Кира, теперь с вами взаимодействуем. Допустим, Кира, я говорю, я не хочу идти туда дальше, выше, я не хочу идти там в золото, либо в платину, я говорю, я буду крутиться здесь на бронзе и серебре, мне этого достаточно, а вы хотите дальше. В этом случае вы по компрессии поднимаетесь выше к Алтаю, то есть вы из команды не выбываете. И когда мы начинали африканские доски, ну мы начинали как бы, да, вот, ну, давай, одному позвонишь, второму позвонишь, сейчас... Почему Алтай сказал, да, вот прямо вот в первые часы, э, первые часы старта будет взрыв такой мощный, потому что сообщество, э, ребята, умудрились русскоговорящие с Европы завести за считанные месяцы, за 2-3 месяца свыше 300 тысяч человек, и все уже наслышаны, уже где-то там, ну, параллельно что-то пытаются делать, но все ждут, когда, и все у Андрея Шеля просят реферальную ссылку. Это его слова, говорит, мне пишут, когда запускаешь, я даю реферанс ссылку. Он им всем говорит, в очередь, ребята. То есть у нас сейчас будет совсем другая история. То есть стоят уже команды, вот у меня семь лидеров, я много даже не стал, семь лидеров, но каждый просто огонь. У каждого... За ними стоят э, большие команды. И вот, Кира, к вашему вопросу по поводу рандома, без приглашения, вы даже если там никого не пригласите, я говорю сейчас про 12.50, э, а я знаю там у людей сейчас по несколько сотен на 12.50, вас вот прямо, э, вот вы, попад, вы попадаете в эту центрифугу и вас выносит. Смотрите, на самом деле, пока Алтая показывал, Алтая, кстати, э, Башотия Рахмет очень доступно подробно объяснил, Смотрите, вы зашли дарителем, деление одно строитель, деление второе, вы гид. Через два деления, через два деления вы становитесь на позицию легенда и уже собираете вы подарки. Потому что кому-то может показаться э, долгая дорога, долгий путь. Э, мы это уже проходили, да, мы там, у нас было очень много аккаунтов, э, мы тащили их всех, и поэтому э, мы, уч, мы тоже учились в вот эти моменты. И именно в этом движении мы заходим с одним аккаунтом. Ну, один, на один аккаунт у меня, вот у меня 7-8 сегодня, не просто личники, это лидеры. Это лидеры прямо с большой буквы. Понимаете, что происходит? Они будут друг другу помогать. И это почему они затягивают запуск? Потому что мы с Алтаем два дня разговаривали, они не хотят вот так вот запустили, потом говорят, раз, там через неделю, через две, ну, ребята на тех работы, там, вылезли баги и так далее. То есть, ребята делают, ну, ну прям вот, а, прям на, на совесть. Не на отвали, а на совесть. Я даже не вижу смысла а, агитировать за советскую власть, которая уже, там, 30 лет назад, да, уже история ушла. Сегодня, смотрите, а, кто хочет, цена риска 12 долларов 50 центов, 800 рублей, там, 5000 тенге по Казахстану, 1000 сомов, там, крыльских гривнах, я не знаю, там э, по-любому еще меньше, потому что курс гривны выше. То есть, понимаете, вот это движение, оно не имеет политики, оно не имеет религии, мы просто действительно друг другу дарим подарочек. Поэтому э, я вообще эти вещи не хотел, я хотел поработать вопрос-ответы, но вот я прям меня вынудил, заставил, я уже вообще на ладьке конец месяца, конец недели, тем не менее, я благодарен всем пятница, конец рабочего дня, вечер, Жара, лето, 140 сегодня сидит у нас в гостей. Ребята, вы круто поработали, я к лидерам. Так, давайте вопрос. Кира, я надеюсь, вам все понятно по вашему вопросу. Благодарю вас. Да, да. Давайте. Снимемся. Добрый вечер. Можно вопрос? Нужно. Женис, Алтай, спасибо за презентацию. Женис, вот такой вопрос. Когда мы заходим на эту медную доску, а можно же, мы этот реинвест второй раз мы можем купить только после того, как мы получим эти, все подарки, или можно как-то сразу, вот этот момент. Смотрите, Виолетта, забыли слово реинвест, Алтай же вначале сказал, это не компания, это не проект, это подарочное движение, где нету хозяина, нету основа, вот вернее, есть основатель, но нету админов, основатель, который Андрей Шель, он для нас все вот это как бы делает, создает, потому что тоже у него очень большой опыт, более 20 лет в МЛМ, и ничего подобного нет. Понимаете, забудьте слово реинвест. Есть вечная доска. И здесь еще одна фишка училась. Понимаете, мы на африканских досках очень много людей ну, с низкой самооценкой, достаточно с низкой самооценкой. Они говорят, мы не пойдем в серебряную доску, ну, нам хватит вот в чистом виде 700 долларов. Потому что 100 долларов. Они обратно там отправляют вечную бронзу. Вот 700 долларов. И не хотели заходить в серебряную доску. А здесь э, ребята придумали алгоритм. Пока ты не подаришь 400 долларов легенде серебряной доски, ты, э, дорогой друг, говорит, не сможешь зайти в вечную бронзу. Понимаете как? То есть здесь, почему Алтай так уверенно говорит, да, Что будем там вообще кататься. Каждая доска, это понимаете, вот как... Швейцарские часы, механизмы, шестеренки крутится, медная доска сама по себе крутится, серебряная сама по себе, и все вот это наполняет, вот эта медная доска на 12 долларов 50 центов. То есть на ваш вопрос, Виолетта, вы а, пока не пройдете полный круг, вы пока не подарите 400 долларов легенде серебряной доски, вы не сможете зайти в вечную бронзу. Ответил на ваш вопрос? Нет, я про вечную бронзу знаю, Жанет. я спрашиваю про медную доску, там можно а, со своего кабинета, вот не про, не, еще не пройдя на бронзу, еще раз подарить эти 12.50. А вот пожалуйста, это... крутитесь там как пропеллер вертолета, можете вообще а... не заходить на бронзу. Нет, я имею в виду, то есть я вот один раз купила, а второй раз могу след за этим опять купить то есть подарить, да, вот эти 12.50? Или mm -hmm. надо все-таки перейти на это? Нет, Виолетта, если вы, допустим, один раз зашли, прошли вот на свои 12.50, вы собрали подарков от 8 человек 100 долларов, вы можете еще 12.50 легене, вы также там остаетесь, вы можете даже не ходить, вы можете крутиться в этой, в этой медной доске. А, я вот это хотела и уточнить, что на, я должна собрать все подарки, только потом я могу но а еще, это, ну, нет, ну, все, Смотрите, Виолетта, отвечу. Но если вы хотите а, еще, а, вы тогда создаете еще один аккаунт, телеграм-аккаунт, почту. А, ну, создавайте второй аккаунт на, на, на, на Петю Пупкина. Там, еще один аккаунт, пожалуйста. Это, значит, надо пройти, получить, только потом уже второй раз подарить за 12 тысяч. Я правильно да. понимаю? Точно правильно. такой алгоритм на бронзе и на серебре. Понятно. Спасибо, Женя. Еще вопрос? Есть? Ну, классно. 140 человек, 143. сорок Скажи, пожалуйста, вот если люди будут вот так по два аккаунта делать на медной доске, это не будет дальше на досках отражаться как-то вот, ну что люди ведь одним аккаунтом, вторым аккаунтом, там начнутся ведь и все равно здесь-то получается мы рандомно заполняемся на медной доске, а дальше-то не будет путаницы, скажи, пожалуйста. Конечно, не надо этого делать, в любом случае, просто, вот Виолетта хотела узнать, как вот второй аккаунт и так далее, конечно, этого не стоит делать, один аккаунт достаточно, особенно конечно. на старте, он будет, он будет крутиться, ни не к чему. то абсолютно Нет, я не собирала второй аккаунт, я хотела уточнить, когда я могу на медной доске второй раз сделать подарок когда получим подарки, или сразу, это, вот больше ничего. Дайте сказать, Дайте, это же очевидно. Вы собрали подарки, и потом опять дарите. Ну, это очевидные вещи. Просто я думаю, вы хотите еще... Ну, спасибо, Женя, я все поняла. Благодарю. Женя, можно, да, вопрос такой справочный? Давай. А человек 12 долларов получил и сразу не может с первой подарка подарить? Почему? А получает. Может же и сразу подарить. Вот первый подарок получил, 12, подари еще раз. Не понял. Уточни вопрос, ты меня запутал. Ну вот она говорит, когда я могу дарить еще раз? Я говорю, если вы, допустим, я вот зашла в рандомную доску, получила первый подарок половиной, но понимаю, что на первом этапе у вас времени-то не будет. Ну, вдруг человек спокойно сидит и берет первый подарок, получил и его же подарил опять. Как Ёх. Такое же возможно? Наш. Нет, ну, ты, ты, же, ты же, ты же, ты же должна. А, вот ты-то что путаешь, лидер, блин, большая команда. Ты что мне доп... тут? Постар... голову, ты мне голову что берем не да, я тебе отвечу. Подожди, послушай меня. Как ты можешь? Ты стоишь одним местом. Ты, э, ты легенда. Ты, тебе, чтобы подарить легенде, тебе надо отсюда уйти. В дарителей. Ну, это же, блин, элементарно. Вы что, лидеры, блин? Ты должна уйти с позиции легенда, стать на позицию дарителя, и потом подарить легенде. Ты стоишь легенды. Кому ты подаришь? Де, нет, на деревню дедушки отправишь? Нет, так. можно дарить, но под другим именем, да? Ну, это же другая вообще песня. Ну, я же только объяснил. Айнар. Давайте адекватный, конструктивный вопрос. Женнис, вопрос. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вопрос такой: скажите, пожалуйста, вот если второй раз крутиться на серебре или на бронзе, надо опять людей двоих приглашать? Нет, да? нет, нет. Смотрите, а, радон роддом роддом, да, а, вашей бронзы, вашего серебра, это медная, это медная доска, поэтому, то есть, а, комфортно работайте, сегодня это не цена, а риска вообще, да, согласны вот со мной, даже если человек сидит на дошираке, душер, на, на бигбоне, он может собрать вот эти 800 рублей и зайти, и построить команду, у меня есть люди, которые говорят, слушай, у меня есть 100 долларов, и два человека. Но дальше нет. Я говорю, не заходи на бронзу. Начиная с медной доски. Научись работать, строить команду именно на медной доске. Там ты можешь армию собрать. Как мы с Алтаем говорим, да, можно тут деревнями, хуторами, кишлаками людей заводить на 12.50. И уже вы там смотрите. Да, кто, кто может, повторить хотя бы несколько человек пригласить. Все, вы, они зашли за вами в бронзовую доску, вот она ваша команда. И дальше вы идете с этими людьми. Вам не надо звать людей э, в серебряную доску, в золотую и так далее. Все, вы формируете команду на бронзовой доске, если, допустим, есть у вас такие люди, которые говорят, все, у меня есть команда, я могу на 100 долларов работать. Но которые говорят, у меня нет людей на 100 долларов, вот, пожалуйста, ребята, два Андрея придумали нам э, медную доску. Мы его еще называем инкубатором. Да? Пожалуйста, оттуда плодить, размножать вирусными методами. Понятно. Спасибо. Все, спасибо. Есть еще вопросы? Э, добрый вечер. Можно? Конечно, Юрий. Э, Женис, у многих вот из общения последних нескольких дней с людьми, у многих путаница вот с вопросом э, два по два. Вот можно еще раз, под... ну, не то что подробно, а конкретно вот объяснить? Потому что э, я понимаю так, что на родомной доске это вообще никому не надо, там идет общий список. Да? Если у меня есть личники какие-то, общим списком я их по рефералке завожу туда, и они на этой первой доске медной крутятся. Теперь на бронзе, когда я становлюсь строителем, я должен завести два человека. И вот тут тогда я уже должен всех своих людей построить из них команду, то есть очередность, как я их буду заводить. Если нам сказали, что первый раз нужно завести только двоих, значит, mm -hmm. остальные будут ждать деления столов, и когда я опять настроитель, я тогда еще два личника могу завести. Правильно я понимаю, или это как-то по-другому? Смотрите, Юрий, хороший вопрос, классный, благодарю вас. Тут какая ситуация? У нас же на доске 8, да, там, то есть уже 7 человек стоят, там, легенда, и там по два гида, и по два строителя стоят. У нас есть только восемь точек, восемь позиций на позиции дарителя. Можно коммуницировать. Ребята здесь а, такую функционал ввели. То есть... 15 человек, вы можете друг с другом договариваться. Допустим, у меня, ну нет у меня на этот момент людей, вы мне звоните и говорите Женя, слушай, у тебя есть люди? Я говорю, ну нету пока. Можно я там поставлю вот сюда, да, вот. Это будет так. Сегодня, да. Сегодня у нас дефицит мест на досках, потому что люди локтями толкаются. Но, чтобы, здесь какая фишка? Если, допустим, здесь уверенно, я сейчас говорю, уверенно говорю, даже на 100 долларов, человек заходит и даже у него нету два приглашенных, он вот эти за счет вот выдавливания, как знаете, как тюбик зубной пасты, вот, да, человек в любом случае станет на позицию легенда, вот прямо, вот, гарантированно станет. Но а, опасность в чем? Если он два человека у него нету, он не, получит, а, он не получит, там 800 долларов подарков, потому что система видит, что он не активно, у него нету два лично приглашенных. В этом случае а, дарителям круто фортануло который заходит, они ему дарят не по 100 долларов, они ему дарят по 12.50. То есть человек, который подарил когда-то 100 долларов, и чтобы не было негатива, он получает систему, ему возвращать его же 100 долларов, которые он подарил, и он уходит в гараж. Понимаете? Чтобы вот этого не было, мы решили, даем, когда вот именно на момент старта даем две ссылки на первой доски, а на реинвестную доску, на реинвестную, уже отдаем реферальные ссылки всем своим понимаете, чтобы успели выставиться, ну, как-то так вот, то есть это будем подходить индивидуально, Юрий, но вопрос классный, он хороший, он сегодня актуальный, потому что мы не работаем чисто по бинарке, как там э, другие лидеры хотят, там, говорят, мы будем ставить там, э, у них там какая-то живая очередь, мертвая очередь, я не знаю, там у них там, у них все смешалось, кони, люди там, полный триндец, мы работаем, вот как нам рекомендовали основатели, все, у нас должна быть хорошая первая линия, да, такая, и мы с ними работаем, мы отдаем им энергию, мы с, с ними проводим, Халявщика мы сразу говорим, ну, ребята, крутись на медной доске, тебе 100 долларов тоже там, знаете, нормально там, немножко там и мясо купишь и так далее, а если хочешь серьезные движения, серьезные, серьезными пацанами двигаться, то давай, строй команду, но у нас... У нас нету там, мы, я тебя поставлю там, я тебе поставлю два человека. Потому что, понимаете, это, это же движение, принцип движения нарушается, когда э, изобретают велосипед. Вот люди идут на людей, да, вот, э, как говорится, от сердца к сердцу. Это некрасивые слова, это не пафос, понимаете. Но это так и есть. Потому что вот у меня, у меня, вот, мои личники, они прямо вот сейчас, сейчас хоть что им помани, что им, они от меня не уйдут, я уверен. Потому что они говорят, блин, классно, говорят, у нас говорит, классная команда, мы планерки проводим. Поэтому Юрий, если у вас есть больше двух людей, никому не отдавайте вообще, понимаете? А дадите им на второй реинвестный доске, не, не реинвестный, прошу прощения, сам учудлен, на вечный, на вечный, на вечную бронзу зашел, вы оттуда уже все Скидывайте им ссылочки, понимаете? Но это можно отрегулировать без проблем. Да. Есть еще, да, нет, один, еще один момент, с которым путаются, вот люди не понимают э, до конца, что с рандомной доски на бронзу, там не нужна какая-то дополнительная регистрация. Они просто активируют стол по команде лидера. Да. Вот лидер дает команду двоим активировать бронзу, а они активируют этот стол. Регистрация да. делается только один раз. Я просто хотел, чтобы вы еще раз это озвучили, потому что многие не понимают. Да, Юра. Благодарю вас, это хороший момент, да, задают вопрос, то есть вы даете одну ссылку, там будут две кнопочки, 1250 и 100, то есть, э, и вы выбираете, вы зашли на 1250, допустим, на медную доску, крутанулись, собрали 100 долларов, и по этой же реферальной ссылке, вам не надо реферальную ссылочку брать, регистрироваться, жмете уже кнопочку 100, и все, и человек, который вас пригласил, э, он, у него появляется э, там пометочка, что у него еще плюс один активный реферал. Да, Юра, очень своевременно была такая ремарочка. Благодарю вас. Да, спасибо. Так, еще. еще? Так, будем запускать. Женнис, мне можно. Женнис, очень благодарна за эти вопросы, которые Юрий задал, потому что вчера немножко были проблемы с вопросами и так далее. Сами изобретаем велосипед из того, что мы привыкли работать в Матрице. Спасибо, конечно, Алтаю, спасибо за э, эти слайды, очень красивые и интересные, ждем только старта. Но у меня еще немножко вопрос, немножко вопрос. Э, когда мы получим э, к старту, вот эта реферальная ссылка, имеем право дать всем э, при, приглашенным на 12.5, сразу, чтобы они зарегистрировали. Да? Ну все, спасибо большое. Все, давайте будем соблюдать традиции, не будем выходить. Алтай, появляйся в экран, будут еще встречи. Все благодарю за активное да. участие. Все. Да, да, ребята, всем огромное спасибо. Всем желаю удачных выходных и до следующих встреч. Всем пока, ребята. Малейкум, пока-пока. Пока-пока. Спасибо. спасибо, до свидания. Спасибо большое. Благодарю. Так, такой на позитиве лидер. Это просто день с утра до вечера можно слушать и слушать. Да Зажига... вы. Зажигалки вы настоящие. Спасибо большое. Спасибо. спасибо большое. большое. Благодарю. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. До свидания.